какая-то льготная 12 процентов ну я вообще нигде не возьму я условно осужденный мне не дает но просто это издевательство над народом они берут наши деньги они дают каким-то людям по 2%, процента а нам предлагают брать 5 15 процентов ну, но это просто издевательство путин 100 миллиардов вообще простил долгов долларов вот вопрос такой: я потому что не помню, не знаю, кому-нибудь хоть копейку это государство простило здесь, внутри да, страны. Абсолютно. Хоть одну копейку, хоть одному вот. герою. Ты, будешь, я не ты знаю. будешь должен банку 20 рублей, и коллекторы просто сведут тебя с ума своими звонками, приходами и будут разрисовывать твою дверь какими-нибудь там карикатурами. А этим всем просто прощают. Кроме того, например, строительство турецкой АЭС тоже выделили гигантские деньги без процентов. И все уже посчитали, и профессионалы рынка в том числе, что это, в общем-то, убыточное строительство. Что оно, может быть, немножко поддержит Киренковский Росатом, но в целом это убыточно. Но все равно вваливают деньги. Ну дайте, на, дайте гражданам России пожить-то, ё-моё. Пусть какой-то человек, который где-то живет, построит себе дом и получит под этот ипотечный кредит 2% годовых. Но нет, иди под 17 бери. Что, вот, чем нужно заниматься, сколько нужно зарабатывать, чтобы платить по кредиту 17% годовых? Так еще помимо ростовщического кредита надо еще отстегивать, и ты как руководитель фонда борьбы с коррупцией знаешь, сколько коррупционные составляющей. Вот мы с этим бутылку молока пересчитывали, помнишь, у нас получилось больше 100%. То есть невыгодно. 66% процентов там был кредит, да, и какое безумное количество еще коррупционной составляющей. То есть оказывалось, что а как? То есть надо, значит, как-то воровать. Коррупция там, и монополия, конечно. Да? Ну, потом, смотрите, вот сейчас нам, нам заявило правительство, что инфляция приближается к 4%. Хорошо, 4% инфляция, 2% банку, ну все равно 6%. Ну дайте нам денег под 6% годовых. Так нет, ведь они выдают под 17%. Почему тогда получается такая разница гигантская? Ну, монополия и мафия, по-другому не под скажу не выдают. Ну он да, вот он знает должен он. быть заслуженным там работником Сбербанка. Единая Россия. Работником. А работником Да, вот здесь вот в Измайлу, когда я поляку сказал, что у нас кредиты есть до 40%, это достаточно средний, он мне не поверил. Я ему открыл свой клиент банк и показал, что мне предлагают кредит. по 39. Слушай, ну вот эти вот чуваки, которые в, в магазинах электроники, они дают кредиты с эффективной ставкой, по там что-то процентов такой годовых, ну вот эти вот краткие, микрокредитование вот это. И при этом вот Перед эфиром я решил посмотреть...